Если ты не любишь, ты умираешь. Даже если тело продолжает ходить. Офигенно. Всем доброго времени суток, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэн а Мы продолжаем продолжаем с вами играть во Фрэмбоу. У нас уже второе число. С наступившим вас всех новым годом. Поехали. Нас лягушка привезла на остров, в лес. Подожди. Давай не будем сразу уходить. Ну и есть лет малыша Полагаю, они не успели вовремя Спокойной ночи, сладких снов О, опять волосы Опять волосы, они спят, возможно Так, ну мы в так... вот таким образом Мост выглядит довольно жутко Фрэнд, пошли, мы должны вернуться домой, не время бояться Да, но ну я немного боюсь высоты Я буду первым, хорошо, иди за мной Хорошо, котик Ты такой милый, я прям прямо за тобой и сейчас он пропадет там, да? Или я упаду и потеряю кота. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Я не хочу падать или терять кота. Брен, подожди. Блять. Вот этот ты больной, конечно. Ну а как иначе? Чущела рогатая. А ч ⁇ у меня кровь и глаз? Ты не умрешь, мой друг. Давай, ты сможешь, прыгай. Прыгай, Френ! Я... Это ты меня хотел лапкой удержать? А, и он за мной прыгнул. Вот это настоящая дружба. Не бойся, Френ. Мы часто падаем но пройдя через боль мы всегда поднимаемся это кто ах дорогая тетя грейс никогда не бросай меня не плачь моя девочка твое сердце чисто но твой разум в муках ты должна остаться и пойти своим путем Пожалуйста, тетя Грейс, почему ты просто не заберешь меня отсюда? Прошу. Ты бросаешь меня одну, так же, как это сделали мама с папой. Прости, моя дорогая Френ. Ты скоро поймешь. Тетя Грейс, нет, не уходи. Пожалуйста, прошу. Это так тяжело. Фрэн, время принять твое новое лекарство. Мы же пили из таблетки. Что происходит? Почему нет, Фрэн? Почему только кот? Что произошло? У! Мы сейчас за полночь будем играть? Это колготки, Френ. Ботинок, Френ. Тоже ботинок, Френ. Что за уродливое древо? Я расцарапаю тебя. Это Френ? Почему она дерево, а? Как я помогу тебе встать? Ты превратилась, в... она реально стала деревом. Это все большой монстр, я знаю, он не даст нам вернуться домой. Надеюсь, он не вернется, он очень страшный. Это, бля, это вот это вот психодел. Он всегда возвращается. Кажется, я его помню еще с той ночи, когда мама и папа погибли. Котик, я не хочу говорить об этом. Хочу вернуться домой. Но ты дерево, мой друг, дерево. Я не смогу донести тебя до дома. Кроме того, я не уверен, где мы находимся. Я умру котик, скажи мне. Прошу, не говори так, Фрэн, не оставляй меня. Я чувствую себя такой слабый. Хомка игнимехаула. Кольке, кольки и грунма. Пазгу хуала ни. Игн Джок Леванти Ай осторожней сэр Почему вы нападаете Вы можете сказать где сэр Хаула кольки, Хаула Прекратите я вас расцарапаю Это на меня нападает морковка И это хрен или кто это кто Ранма Игни Что они говорят котик Почему это с нами происходит Хаула типа вставайте Прекратите нападать мне меня дурных намерений да он дебил, я сейчас тебе тыкну в твою морковью жопу Деревянная лодка А вон моя сумочка Подожди-ка Если вот так Интересно А, точно, мы сейчас заклиним просто а. Вот так Лунный камень Интересное дело Я достал сумочку только потому, что я лучший Вообще без вопросов Дорогая, достал сумочку Извините, это самый лучший мистер полночь Теперь фото Пока Теперь покажи фото моей семьи сэру, которая нападает на меня Может понять, что я человек Я надеюсь на это а, Использовать Паскин Куда вы меня забираете, сыр А мне с ними? Они хотят помочь тебе, Френ, я чувствую. Не бойся, мой друг. Забирайся, пожалуйста. Залазь полночь. Голомпа, голомпа. Хорошо. Ни хрена вообще непонятно, ни, ни, такая лютая жесть. Глава 3. Вегетативное состояние. О-о-о, наш лучший друг. Хуво, вегетативное состояние. Жалко, я не могу понять, о они говорят. Это ж польский или какой-то язык? Да не, не польский. Приветствую, существо. Меня зовут Жяр. Ты говоришь по человечески Боже мой, да, говорю, наконец-то. Мой хороший друг райт рассказал, что ты показала ему рисунок. С четырьмя людьми и котом. Полагаю, ты одна из них, маленькая девочка. Прошу, прости моего друга, если он напугал тебя. Мы никогда не видели человека, похожего на дерево. Да, позвольте мне объяснить. Нет, нужно говорить, а вот мне все покажет. Но мне растут ягоды. Искатель правды. Частое явление в семейном. Древий Боу Ага, тебя зовут Фрэн, девочка со страстью к жизни Я вижу большую любовь к существу, стоящему рядом с тобой Кот, защитник брат. Интересно Вы видите все это? Тише Тише, моя дорогая Я вижу что-то еще, тут вот Ничего не скрывает Вижу мир, который никто не должен видеть, кроме одного О чем вы? Ты не должна быть здесь, Фрэн это все, что я могу тебе сказать, мое дитя. Вы можете мне помочь? Мы не можем отпустить тебя, это слишком опасно. Ты не должна была узнать о нашем существовании. Должен быть способ. Скажите мне, я умерла? Умерла? Что это значит? Это ты больше не существуешь. Быть древом ненормально. Должно быть, я умерла. Смерть не иное, как отсутствие любви. Если ты не любишь, ты умираешь. Даже если тело продолжает ходить. Офигенно. Если ты не любишь, ты умираешь, даже если тело продолжает ходить. Очень круто. Если я не мертва, вы должны помочь мне вернуться домой. Вот, подойди ближе, дай посмотреть на тебя. Как тебя зовут? Меня зовут Мистер Полночь. Красивое имя. Как думаешь, Фрэн должна вернуться домой? Думаю, да, сэр. Вернись нас домой, умоляю вас. У меня есть вопрос. Вы король? Вы забавный, да, я король, король и Какая честь, ваше высочество. Мне нравятся ваши листья, они красивые. Король, сэр, пожалуйста, вы поможете? Почему ты хочешь вернуться домой? Вот поведал мне твою историю. Вам почти не к чему возвращаться. Есть много причин, сэр. Но самое главное, это моя тетя. Она защитит меня. Я хочу, чтобы мне кто-то позаботился. Я сбита с толку. Хочу туда, где буду чувствовать себя как дома. Понимаю. Ты очень храбрая, я просто хочу домой. Прошу, помогите мне. Есть вещи, которые я не могу сделать, но я помогу тебе. Я проведу тебя к двери, что отнесет вас домой. Твоя задача пройти сквозь нее. Правда? Большое спасибо. А где эта дверь, сэр? Поговорим о том позже. Сперва ты должна научиться говорить и ходить. Да, сэр, было бы здорово. Боюсь, я не смогу вернуть тебе человеческое тело. Только великий волшебник может. Но мы поговорим о нем после процедуры. Сначала ты должна понять наш язык. Но как я могу понять ее, ваш язык? Съешь этот фрукт. Какой? Твои уши и язык будут поменимать. Но не глаза. Ты не сможешь читать. Не беспокойтесь, я всегда смогу спросить. Извините, вы понимаете, что я говорю, человеческой леди? Да, понимаю. Вы такой добрый, это удивительно. Ты понял, котик? Нет, я не понял. Ты ебал один фрукт для себя... Кота, ваше высочество. Тебе не нужен фрукт, мистер Помощь. Наш остров полон ароматов и звуков. Скоро ты взглянешь на все, как на свой мир. Никаких сомнений. Ты справишься, котик. И, сэр, вы знаете, почему я стала древым? Не... Да, но не думаю, что я тот, кто должен отвечать на это. Теперь перейдем к процедуре. Ты боишься высоты? Немного боюсь. У меня кружится голова. Что? Отведи ее наверх немедленно. ха, -ха! Ты кто? О, это ж этот. Куда вы меня несете? Достать себе пару рук и ног, все будет хорошо. Но ну, это жук какой-то. Прикольно выглядит. А, мне нравится. Вот это он по кайфу вообще. Вот. Нарядился. Только не бросайте меня откуда. Добрый день, меня зовут Полонтрас, и я твой доктор. У тебя экстренный случай. Ого, удивительно, какая большая и пушистая штука. Прошу прощения. Простите, просто я никогда не видела подобного вам. Я все еще пытаюсь понять, что это реально. Меня зовут Френ, и я человеческая девочка. Король прислал меня за руками и ногами, чтобы я могла отправиться домой. Человек. Думаю, мы сможем достать тебе пару рук ног. Нам придется лететь дальше, чтобы исправить это. Ты готова очутиться в лапах чудовища? Какого чудовища? Меня. И я чудовище. Полетели. Да ничего не чудовище. Он самый замечательный, миленький, пушистенький бу булкич. Вот мы и здесь. Это место такое красивое, спокойное. Хотела бы и остаться здесь. Спасибо, это мой дом. Здесь я был рожден. Дух великого волка создал его. Здесь самая чистая вода во всей вселенной. Ничего себе. Звучит очень здорово. Когда я получу свои руки, ноги Верно. Мы ждем, когда вода очистит, вода очистит поклятие. Ой. Да что такое за зевание? Тем временем мы можем поговорить. Хорошо. Кто такой Волоха? Ты не слышал о пяти реальностях? Он король первой реальности. Давным-давно он воевал с Мой и пал... Он пал так сильно, его сердце было разбито, он был один. Он прибыл в версту, и его кровь окрасила воду в розовый цвет. Вот почему она такая чистая, это длинная история. Ого, звучит грандиозно, то есть я не знала других реальностей. Но как ты здесь оказалось, что пригласила версту. Мой котик, мистер Полночь, и я возвращались домой. И я была так рада его снова увидеть и обнять, но потом мы упали. Это сделал большой монстр, который нас преследовал. Он сломал мост. Он хотел моей смерти. Он хотел твоей смерти? Звучит ужасно. Я предпочитаю не говорить об этом. Но, сэр доктор, вы знаете, почему я стала древом? Да, иногда наши они так сильны, что сбываются. Ты сделал это, чтобы остаться в живых. Твое человеческое тело было бы уничтожено. Но ты хотел остаться собой, хотел сохранить себе жизнь. Поэтому ты заняла пустую оболочку, чтобы сохранить свои воспоминания. Я впервые вижу, чтобы человек использовал древо в качестве кокона. Но тебе опасно здесь находиться. Это делает нашу землю уязвимой. Я сама это сделала, но... Палон трассер. Как? Я не поняла, что сделала что-то. Ты не поняла, что сделала? Ясно, что ж. Прибыв в версту, ты открыла дверь между нашими реальностями. И пока эта дверь открыта, неожиданные... А, нежданные существа могут попасть сюда. Если это произойдет, баланс будет отравлен. Есть только один... Кто хотел бы отправить а есть только один кто хотел бы отравить вторую реальность монстр жуткая чернота я не могу смотреть как это происходит вновь просто не могу не грустите доктор я сожалею о том что сделал я не хотела ах маленькая девочка ты такая милая тебе не о чем сожалеть и особенно давай состредочимся на твоих руках и ногах хорошо да доктор Воин Солнца, Дух Воды, дай Фрэн ее руки и ноги. Как ты себя чувствуешь, Фрэн? Из-за Я чувствую себя прекрасным деревом, у меня есть листья. Рад, что тебе нравится, я говорил, что мы это исправим. Это волшебная вода, она может починить все, что угодно. Что угодно? Думаете, она сможет починить моих маму и папу? О чем ты? Починить, что с ними не так? Ничего, доктор. Большое спасибо за помощь. Вы лучший доктор, что у меня был. Вы пушистый и красивый. У меня был другой доктор по имени Дирн. Он был просто злым стариком. Стариком, думаю, это не так. Может, он просто следовал правилам? А теперь пойдем, я отнесу тебя на станцию. Круто, я древо! Вот и мы, покажи королю яру, каким гражданином и версты ты стала. Еще раз спасибо, доктор. Вы должны познакомиться с моим котиком. Это было бы прекрасно. Мы скоро увидимся. До свидания. Какая офигенная серия. А вот и я. Френ, дорогая, у тебя листья на голове, ты красивая. Позволь взглянуть на тебя, каким гражданином и версты ты стала. Спасибо, сэр, доктор. Потрясающе. Твоей творил волшебство с помощью воды. Но он грустил, он рассказывал мне много вещей, но я не совсем поняла. Не волнуйся, Палонт трас будет в порядке. Я знаю причины. Нам нужно лазить хоть какие-то проблемы, но тебе не о чем беспокоиться. Давай лучше поговорим о том, как тебе вернуться домой. Да, пожалуйста, вы говорите что-то о великом волшебнике. Да, только великий волшебник сможет вернуть тебе тело... Человече... Раз, два, три, человеческое тело. И у него есть камни, чтобы открыть дверь, которая приведет тебя домой. Где волшебник? Какие камни? Эта земля полна непонятных вещей. Ха! Ага, ты еще не вышла из замка, уже хочешь все знать. Вот страсть, о которой я говорил. Имей терпение, Фрэн. Великий волшебник живет внутри Великой горы Котрем. Но мы его не видели уже некоторое время. Найди его, и все будет хорошо. Почему вы сами не попытались найти великого волшебника? Не было необходимости все логично, но понимаешь. Для нас не нужно колдовать или варить зелье, мы можем это делать сами. Более важная задача волшебника – защищать камни, которые открывают дверь. Понятно, выходят камни, это ключи. И где эта гора, вы сказали? Тебе придется поспрашивать, следуй за указателями. Мне пора идти. Но я вернусь, чтобы помочь тебе открыть дверь. Хорошего тебе дня вы и удачи в поисках великого волшебника. Ты видел большое существо, котик? Это Полонтерс. он починил меня Да, он очень пушистый Чуть не забыл, вот твоя сумочка Ага, спасибо, котик Ты видел мои таблетки? Нет, может они на другой стороне озера, рядом с твоей одеждой Хм, что ж, в любом случае у нас есть другие дела Нам нужно найти волшебника Да, король также говорил что-то о горе Да, гора Катрем. Кот Рэм Великий волшебник живет там, пойдем Так, ну хотя бы без таблеток Трон короля, интересно, удобный ли он? Нет, вы не можете войти, закрыто а, Я не знала, что за этим проходом Библиотека, конечно же, но она закрыта Возвращайся зимой или осенью, тогда будет открыто Да, это я он раздал мне руки и ноги Да, и голову, это очень хорошо Да, но почему библиотека закрыта, сэр? Все логично, когда солнце вращается вокруг второй луны и версты, мы открыты. Только тогда можно получить истинные знания. А это случается только зимой и осенью. Вау, получается вы ничего не изучаете весной и летом? Конечно изучаем. Мы учимся постоянно. Сейчас я узнал, что ты любишь задавать много вопросов. Ладно, пойдем, а то мы его разозлили. Ничего себе, немного страшно, но красиво. Очень красиво. Да, мы не умеем читать, точно Здравствуйте, сэр Вы охранник? Да Понятно, вы знаете, где находится гора Коттера? Да Где? А где это? Скажите, прошу. Если он скажет да В зимнем времени в зимнем времени? О чем вы? Конечно в зимнем времени, а ты что подумала? Не могу ждать Ее не нужно ждать, туда нужно отправиться А, отправиться, это как? Я понял, по временам года Извини, я не умею объяснять Иди вниз по лестнице и прямо Найдешь часовщика, он объяснит, кажется, он пытался мне объяснить Хорошо, спасибо Хорошо А неплохо пока и наконец-то что-то адекватное, красивое, интересное Скорее всего вот это, эта гора Правильно? Значит нам нужно, вот мы вышли, нам нужно направо Туда точнее Вот дерево Очень странные часы, где цифры? Нам не нужны цифры, нам нужна зима Судя по звуку, что-то сломалось Ага Часовщик, привет. Все хорошо. Что вы делаете? Я нюхаю цветок. Прекрасное творение. Ждете кого-то. Я жду, когда вырастут лимоны. Ты любишь лимоны? Слишком кислые. Я как раз буду делать лимонад для посетителей бара. Мы добавляем туда кое-что еще, чтобы улететь. Звучит здорово. Да, вот почему я жду. Я не могу их торопить. Эй, бар открывается осенью. Буду выступать. А, будет выступать потрясающий танцор. Ты должна прийти и потусоваться. Я, может, и приду. Звучит весело. Спасибо, пока. Ох, сколько локаций. Скорее всего, там гора. Да, это гора. И здесь ничего нет, кроме цветов и деревьев. Ага, ступеньки наверх. Ага Вершина горы находится высоко Потому что это вершина Гениально Так Я не умею читать Бар закрыт Опа Ничего себе что вы такое Выглядит как фея из моих книг. Чистейший существ Свет всей материи Мои волоки Ах вы сияете Делайте меня счастливой Смотри создание Один из моих волоков Получает маску я не буду это считать, а то сейчас что-нибудь произойдет. Красиво, воин солнца, создание из почвы, фрукты с семечком. Будь свободен и пусть вселенная светит тебя правдой. А куда вы все идете? Мы продолжаем наш путь жизни, да прибудет с тобой сила. Сэр или мисс, вы можете творить волшебство. Вселенная постоянно творит волшебство, ты сама полна волшебства. «Я хочу узнать. Странно, мне кажется, вы знаете все на свете. Мы свет, мы повсюду. Такие ответы ты ищешь. Я хочу узнать, кто убил моих родителей и почему монстр охотится за мной. Правда придет к тем, кто ищет. Твой путь к истине бескрайний. Ты живешь в мире, который повернулся к тебе спиной. Ты слишком слаба, чтобы узнать правду, и сильна, чтобы отпустить ее». Вау. Вау. «Но, дорогая, не грусти. Нам нужно идти дальше». Да, котик, ты прав. Ага, мне нужно что-то сделать из рук, да? У огромного лока, хоть и не настоящий. Интересно, для чего они его используют? У него четыре руки... Может увидеть... Ух ты... Так... Ну, что-то здесь точно надо сделать... Вот эта рука выглядит так, как будто он хочет взять что-то там, вот стрелочку, допустим, да? Так, ну, пока непонятно. Но что-то точно должно быть. А эти руки одинаковые все. Вон там, вон видите, может ключ надо какой-то взять. Ладно. Корзина пуста. Но ну, пошли в ту сторону. Вон древень. О. Опять волоки идут. Так, нам не нужны цифры. Нам не хватает шестеренок. Ну, значит, мы пойдем в эту сторону. О-о-о. Круто! Ну, мы добрались до очень интересной локации. Я предлагаю сделать перерыв. Потому что игра и интересная, и не хотелось бы просто взять вот так вот. За секунду все пройти. Подожди-ка, куда ты полностью пошел? Вау! А вот нам нас, скорее всего, и сюда надо будет.